Ну что ж, добрый вечер, дорогие друзья, рада вас приветствовать. Сегодня у нас пятница, 7 мая, и у нас рубрика о личном. И я сегодня пригласила к нам в гости рассмотреть такую тему, как заявлено сейчас у нас в прямом эфире, а нужен ли муж вообще женщине после 40 лет, когда она уже состоялась. И я пригласила к нам рассмотреть эту тему ведического астролога, таролога, мастера Рейки Елену Алексееву. И сейчас я ее приглашаю к нам на эфир в гости. И мы рассудим и обсудим. Вот у нас уже Елена присоединилась. Сейчас ждем, когда Инстаграм присоединит ее в эфир. Так, еще раз. Что-то у нас Инстаграм не присоединяет. О, а, вот. Ура. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, мне можно даже меня повыше поднять, да? Ага. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Я тоже рада, что меня пригласили снова на вашу площадку. Очень благодарна. Ага. Ну. Надеюсь, может быть, даже и не надо вас уже представлять, вы уже были у нас, и я у вас была. Наверное, уже люди в курсе, мы, в принципе, практически вращаемся у одних и тех же подписчиков. Ну, не все, конечно, но частично, да? Mm -hmm. вот. Но в любом случае, я еще раз вначале сказала, кого я пригласила в гости, сказала, что вы являетесь физическим астрологом, моторологом и мастером рейки. Я ничего не перепутала? Нет, нет. Можно добавить еще там штук несколько, но ну, в принципе достаточно, потому что это инструменты, и как бы об инструментах какой смысл говорить? Главное, результаты добиваются экологичным путем, нету откатов, нету каких-то там возвращения проблем, да, то есть вот это самое важное. Ну и тема, которую я. Последние пять лет вела в онлайне, это замуж и отношения с мужчинами. И сейчас, думаю, пересмотреть эту тему. То есть, сейчас вот я как бы у камня такого налево пойдешь, направо пойдешь. То есть э, смотрю, наверное, просто выбираю то, что может быть сейчас больше созвучно времени. И вот такой э, вопрос, который сегодня мы с вами будем обсуждать. А нуж, нужен ли муж девушкам 40+, да? То есть mm -hmm. э, реально для меня сейчас вот новое исследование веду, да? Э, мне интересно мнение подписчиков, то есть те, кто нас смотрят в прямом эфире, было бы очень интересно послушать, ну и кто в записи, да, в комментариях, чтобы написали, э, насколько для них вот этот э, момент, вот, чтобы они ответили на этот вопрос, да, вот со своей точки зрения, то есть как вот лично для них, потому что э, я посмотрела статистики, да, то есть статистики ну, не в нашу пользу. Мужчин э, на момент рождения всегда больше, чем женщин, но они себя не берегут, они э, всего не доживают до 50. То есть э, вот, у меня, допустим, половина одноклассников уже нет живых. То есть казалось бы 49 лет не исполнилось, то есть еще такой возраст, а уже нету половины. Девушки нормально все а вот мужчины не доживают. То аварии, то болезни какие-то, то, то что-то. Ну, кремом лицо не мажут, морщинки, потом начинаются проблемы. Да? За не Да, за здоровьем не следят, это точно. И э, то, что мы получаем, вот, допустим, статистику, к 40 годам, это уже на тысячу мужчин, это 1600 женщин. Из них кто-то женатый, кто-то, которых не выберет ни одна девушка, да, то есть они там ни на что не годные, из них уже ничего не вслепишь. То есть это, такая, такая аудитория тоже присутствует, да. То есть это уже отнимаем, отнимаем, отнимаем. Мало того, женщин больше, мужчин меньше, да. Еще нужно отнимать, и там остается на... На 1600 женщин, я не знаю, 5% нормальных, адекватных. В 50 лет это еще хуже статистика. Там на 1000 мужчин 200 женщин. Это уже ну, как после войны практически. На 60 я вообще молчу. Да? То есть э, и женщины в основном к этому возрасту уже реализованы, они чего-то добились, они там сами себе купили квартиру, машину, там у них какой-то счет есть, как, как, они все могут позволить сами поездки, отпуски за границу. Ну, я думаю, что сейчас с коронавирусом чуть-чуть трясется, опять будут ездить за границу. И мужчину они ищут из такого же а, вот, а, направления, да, то есть не хотят ничего долепливать, дорабатывать, да, как в Москве, если за мне верят, когда они там капусту режут, Тося им говорит, мужчина, говорит, воспитать нужно. А муравьев говорит, нет, а я, говорит, хочу все сразу получить. Не могу я счастье по частям получать. Да? То есть вот женщины 40, 50, 60, это в основном такие, как муравьевы, они не хотят по частям счастья. То есть они уже не осознали вот эту мудрость времен, и им нужно все и сразу. То есть они не хотят его вести по каким-то ступенькам, вдохновлять, помогать, чтобы он что-то сделал. Потому что сами они этот путь прошли и хотят уже готового мужчину, чтобы мужчина тоже этот путь прошел. Ну а тот, который прошел... Чтобы не уже... поверите, молодые тоже хотят так же. Да? И в 20, и в 30, и да не только в 40-50. Большинство ну, так... женщин просто хотят готового рыцаря. Да, они просто не понимают природу. Мы живем в Кали-Югу. Здесь э, вообще тех, о которых мы могли бы мечтать в золотом веке, наши души, которые помнят этих мужчин, там э, богатырей, великих воинов, там, уважающих женщин, там, их просто нет, они не рождаются в наши времена. И вот из этого всего приходится еще выбирать. Да? И получается, что выбирать-то не с чего толком. То есть вот то, что хотят женщины, тот уровень, который они хотят, его там в лучшем случае 5%. То есть это еще меньше шансов, чем выиграть в лотерею. Угу. То есть в лотерею мы знаем, что это там единичные случаи за жизнь, знаем, да, там вот там, два случая, знаю, за всю жизнь, да, и все за 49 лет, вот, чтобы сказать, я вживую знаю человека, который выиграл лотерею. два случая знаю. Mm -hmm. А это еще меньше, то есть вероятность, что вот именно этой женщине повезет, она настолько мала. Здесь нужно такой серьезный подход к этому. То есть если женщина хочет замуж, это не просто нужно ждать оставшиеся там сколько нам там до 80 до 100 осталось, да там а нужно проработать себя так, чтобы еще успела в этой жизни материализоваться ее мечта. То есть нужно такой уровень, чтобы эти 5% мужчин на нее обратили внимание. Потому что если он достойный, то он тоже выбирает. Он же не помидорно на прилавкивает на рынке в котором можно копаться, вот этот мне не нравится, вот этот мне тоже не нравится, а вот этот вот ничего, так я возьму, да, то есть это личность, и э, когда мы выбираем личности прокачанные, которые там реализовались, у них свой бизнес, они там могут много что себе финансово позволить, да, конечно же, они не посмотрят на девушку, у которой там э, манера из колхоза, я извиняюсь за выражение, да, там смех, э, который она там никогда не редактировала, ну, это правда, да, то есть девушки не обращали на себя внимания, то есть вот у меня красивые глазки, у меня красивые каблучки, я платье одела, вот все, вот уберите меня, вот такую, какая я есть. Нет, мужчины смотрят на состояние женщины. Вот, кстати, пересматривала тоже несколько, люблю мужчин пересматривать, женских тренеров, Павла Ракова люблю, Денис Косташ, еще там э, Лев Вожеватов, ну, их несколько, которых вот стоит смотреть, да. И а, вот попадаются такие видео, э, что вот, мне понравилось, как Лев Вожеватов, я за ним давно наблюдаю, он, э, сейчас уже, наверное, 30 плюс ему, он там такой уже взрослый парень, а начинал там, я не знаю, 18 на лет, красавец вообще, конечно, женский. И он говорит, я вот осознал и вот поговорил со своими парнями, говорит, вот с такими, которые достойные парни, и говорит, раньше, говорит, мы смотрели вот действительно на внешность, то есть красивые глазки, каблучки, платьюшко, фигурки, линии вот эти вот, да, э, волосы длинные, вот это мы все вот нам прям вот класс, как надо было. А сейчас, говорит, нам это не важно, вот это совсем ушло все на задний план важно вот это женское состояние, потому что женщин даже 30 плюс он не то что 50-60, да, то есть 30 плюс он ну, достойный парень, хорошо зарабатывает, да, то есть он уже не рассматривает женщин по внешности, он смотрит на их состояние, чтобы она могла вовремя засмеяться, да, когда там что-то в тему сказали, да, вообще радоваться мелочам, кроме того, что хотеть там шубу, квартиру, машину, поездку за границу, да, а уметь радоваться тому, что пошел дождь, что луна, звездопад, я не знаю там осенью шуршащие листья, весной цветущая черешня, там, вот, солнышко, зелень, вот какие-то вот такие вот мелочи, да, что они наполняют ее. Потому что, когда она, девушка это, и когда она э, ценит вот эти вот мелкие моменты, да, цветы распустились, там еще что-то, э, вкусная еда сегодня получилась, еще какие-то вот мелочи, э, она вот этим наполняется, то есть из чего и чего сделаны наши девчонки, да, помните, мы там пели в детстве на э, коллегерях песни. Вот э, это же из того, что мы состоим, что мы ценим, что мы замечаем вокруг себя. То есть у меня вообще в последнее время идет очень много инсайтов. И один из таких важных инсайтов, наверное, был, что все вокруг нас — ресурсы. Причем и плохое, и хорошее. Все это ресурсы. Ну, из плохого можно трансформировать в хорошее, а хорошее просто берешь, наполняешься этим хорошим. И вот женщины сейчас... Ну, я вот просто не часто приезжаю в Россию, да, но когда я там бываю, Москва, Петербург, метро это вот э, такие серьезные лица, цель вижу, в себя верю, препятствий не замечаю. Из метро вышла, вот туда идет толпа просто, и э, у них вот серые, серая масса какая-то, у них нет улыбки. Я уверена, что вот в этом метро улыбнись, одна женщина, выстроится очередь женихов на нее. Просто очередь будет стараться познакомиться с ней. Неважно, сколько ей лет, хоть сто. Просто mm -hmm. среди серой массы, где никто не улыбается, это будет вообще супер ресурс, который мужчина обязательно увидит и будет ходить себе. Mm -hmm. это простые такие мелочи. И э, я вот это вот проанализировала. Потом делала тоже там, разговоры с девушками, да, вызывала их на консультации, писала в личку, давайте вот я веду исследование, давайте пообщаемся, задам три вопроса. И большинство женщин 40+, 50+, 60+, мне хотят замуж. Я думаю, что это как бы балансировка для того, что по статистике все равно на всех не хватает. И они просто подсознательно понимают, что они на хорошего не тянут, а плохого им не нужно. И они просто вот выбирают... Как я какой-то период своей жизни я говорила, я не в одиночестве, я в уединении, в осознанном, выбранном. да, То есть, И вот девушки точно так же выбирают осознанное уединение. То есть вот, буквально единицы хотят замуж. Буквально единицы. И те единицы, которые хотят замуж, они реально, у них есть все. У них есть квартира, машина, дети, внуки, все у них хорошо, хорошие зарплаты, иногда там очень долго еще работают, уже могут не работать по пенсионному возрасту, продолжают работать, занимают либо руководящие должности, либо сами свой бизнес, то есть как бы занимаются любимым делом, можно так сказать, и вот не хватает реально... Вот этого вот тепла человеческого, чтобы кто-то обнял, за ручку подержал, в глазки посмотрел, сказал, дорогая, ты сегодня такой борщ вкусный сварила. Вот, э, вот этого вот им не хватает. Но тем не менее они не осознают, что эта ценность и желание — это очень ресурсно затратная. То есть чтобы оно материализовалось, нужно, чтобы на духовном счет, счет, счете э, было достаточно ресурсов или как на санскрите говорят «сукрити», да? то есть это как бы энергия позитивная, энергия благости, накопленные блага, которые вот от поступков хороших, да, правильных, божественных, духовных поступков накапливаются. И вот э, люди не осознают это, что это вообще такой серьезный дар. Я, наверное, даже вот только сейчас, э, будучи замужем, осознаю, что это э, большая ценность, иметь мужа в наши времена. Елена, ну вот э, по поводу того, что все всегда всем твердят, что мужчин меньше, мужчин меньше, не дает ли это мысль и эти слова, и вот эта трансляция в мир о том, что вот мужчин меньше, женщинам типа, а женщинам, видите ли, нужен секс и здоровье? И мужчины деградируют, расслабляются, и говорят, это типа тебе нужно, вот ты типа и ходи за мной ухаживай. А как вы считаете, это вообще нормально в нашем мире? Или как-то все таки То есть я к чему это веду? Я к... веду к тому, что ценность женской сути, она вообще обесценена. Да. И... Знаете, Божественно, что как бы вообще. Я вам да, расскажу да. реальную историю а, на тему а, секс для здоровья. Я вам расскажу историю сейчас. Развею все вот эти... А, ага. Принципы, которые в головах. У меня есть подруга в Москве, она уже на пенсии, э, врач. Всю жизнь проработала врачом, и терапевтом, и гинекологом, и там э, роды принимала, чего тут не было в жизни, да. Э, много интересного рассказывает. И э, у нее в жизни был такой опыт. Э, Ее муж первый рано умер, она осталась с маленьким сыном э, одна. Mm -hmm. То есть была совсем молодая, там 20 с чем-то лет ей было. И у нее была коллега, медик, точно так же женщина вместе с ней работала, которая ей говорит: ну, вот раз ты одна осталась, тебе вот надо сейчас все равно кого-то заводить для здоровья. То есть это, uh -huh. представьте, из уст медика это звучит как можно доверять. Она говорит, да вы что говорите, я тут плачу, какой год уже о муже, я на других мужчин смотреть не могу, как вы можете мне такие советы давать? И прошли годы, ну, прошло, я не знаю. Много лет. И у этой советчицы сажают мужа. Ну, там где-то он в политике был, в Москве, что-то там случилось mm -hmm. такое. И на длительный срок очень сажают. И вот моя подруга у нее спрашивает. Говорит, ну, а вы как теперь, вы себе будете искать для здоровья? Она говорит, для какого здоровья? Она говорит, ну, вы же мне советовали для здоровья мужчину завести. Она говорит, никого я не буду искать. То есть вот сама, которая дает такие советы в ситуации, сложившейся у нее, она уже никого не искала. То есть здесь стоит очень хорошо задуматься. Ну, и на самом деле, если ведические вот, трактаты разбирать, то женщина получает здоровье только занимаясь сексом с мужем. То есть, если не даны обеды, да... Мы вот, вот этот знак инь и к кому мы привыкли, да, вот этот инь и янь. Он не получается, если обеты не даны, если мужчина просто хочет секса, его солнечная энергия идет по женскому телу в хаотичном порядке и разрушает физическое здоровье. Разрушает физическое здоровье. Это можно еще пережить 20 лет. Ну и то я знаю девушку в сожительстве. 28 лет девушки 10 лет в сожительстве. Хорошие работы у него, хорошая работа у нее, испания, солнце. Пляж, там где-то недалеко от пляжа, квартира. То есть уровень жизни очень-очень хороший. У девушки нету блеска в глазах. Mm. 8 лет. Это что? Это уже здоровье разрушено. То есть 10 лет сожительства это уже чревато большими последствиями. Но мужчине счет не представишь, не скажешь, что это из-за твоего солнечного, из-за твоей солнечной энергии у меня здоровье порушилось. Нет. И а, ты mm -hmm. вообще это никак не объяснишь. Просто играть, просто играть роль женщины и говорить, ну, я так не согласна, я так не хочу. То есть вот кокетничать, играть, несмотря на то, сколько нам лет. И mm -hmm. всё, другого выхода нету с ними, чтобы... Ну, есть другие там трюки, как привести все таки мужчину к замужеству, да? то есть у меня был опыт, девушка 13 лет была в за... сожительстве, Сейчас уже четыре года женаты, все счастливы, но он так боялся жениться, что просто какой-то ужас был. И мы с ней целый год ну, работали. Елена, женить у нас не проблема на самом деле, женить у нас научили. И с помощью через постель, как мужчину затащить в ЗАГС, через еду, и вообще способов множества, всяких манипуляций ног. Важно же, чтобы мужчина тоже был влюблен, чтобы он этого хотел, этого, этой семьи, этого союза, это же тоже, он же, это же живое единица, что называется, да. нужно же, чтобы он тоже хотел этого, правильно? Это очень просто на самом деле, это очень просто. Женщина должна быть влюблена в себя на 80%. Ага. Мужчина да. это просто зеркало, которое отзеркалит. То есть, если женщина влюблена в себя, а мужчине ничего не остается, как только быть влюбленным в нее. Если женщина все влюблена в него и готова всю свою жизнь к его ногам положить, там, геройские подвиги совершать, то все, мужчина будет вытирать об нее ноги, не ценить и искать другую это однозначно. То есть здесь от женщины очень много зависит. И в принципе, в принципе по большому счету, если женщина умеет себя вот вести в таком формате, что я ценность, я классная, какая бы я ни была, с морщинками, с кривыми ногами, там, с маленькой грудью, не знаю, там много всяких. Девушки красивые приходят, обалденно красивые, ко мне на консультации и говорят: "Я себя никогда красивой не считала". Ну, я тоже одна из этого списка, поэтому я Сейчас смотрю свои девичьи фотографии, думаю, блин, такая классная, а мне тогда казалось, что я обыкновенная серая мышка и ничего больше. То есть и вот такие клиентки ко мне приходят. Обалденно красивые девушки, и вот у всех вот такой вот момент. То есть когда вы вот со всеми своими комплексами смогли себя полюбить, со всеми какими-то вот недостатками, там, вот какая есть, полюбить себя, у мужчин шанса не будет. То есть даже вот при том, при всем, что статистика не в нашу пользу, такая женщина никогда не останется одна. То есть именно влюбленность в себя. И здесь нельзя путать с гордыней. То есть некоторые думают, вот я там такая классная, машину, квартиру заработала, то есть, а это все качества мужские. То есть их даже как ценности для себя и не надо воспринимать. То есть они есть, но их, когда выводишь как ценность, то завышается гордыня. И гордыня уже... Ну и еще может быть э, такой момент, что чтобы вот 100% выйти замуж, рассматривать мужчину немножко, может быть, ниже уровнем. Вот а ведительная кура не рекомендует это, то есть женщина должна быть или на уровне мужчины, или ниже. Да? То есть ну, 4 касты или четыре ва, варны, которые мы знаем, да? ну так на русском это работяги, э, продавцы или как э, мелкие, мелкий бизнес – да, потом значит, э, э, ну, как это, защитники или руководители большие в мирное время, да, вот, и мудрецы. Вот четыре вот эти стадии. Э, вот женщина, если она себя вывела уже на мудреца или на, э, на воина, да, то она уже не хочет рассматривать простого работника, то есть ей неинтересно, мне с ним разговаривать. Да? А бывают такие работники, что читают книжки, развиваются, да. То есть он там какая-то работа у него была всю жизнь на одном месте проработал, а там у него вот куча хобби. То есть есть смысл рассматривать вот по, из общения уже людей. То есть не просто вот он там с написал, да, там я не знаю, или там водитель дальнобойщик, вот все крест на нем поставить, да, а постараться пообщаться, смотреть, потому что есть мужчины и мужчины. То есть здесь реально э, стоит смотреть. И потом, если он может совершать мужские поступки, э, если он готов покупать цветы, я не знаю, там, лазить по заборам, да, э, петь серенады, не знаю, там что-то еще, исполнять желания женщины, какая разница, какая у него там это? Да? Ну, конечно, если он там э, пьет чай со звуком, да, ну, я видела, и там важного директора банка в Испании, э, который вот с таким звуком пьет чай, и он э, с серьезным лицом, как будто он супер воспитанный, супер правильно все делает. Это вообще... Бас, такая, да? Да -да, да? да, да, да, это умеряет. И это уже, конечно, ну там запах, когда идешь на свидание, то вот я, например, шла на свидание с мужем, я давала 5%, что я могу сказать, что это не мой мужчина, хотя... В 95% мы уже нравились друг другу, да, но я понимала, что может быть запах, может быть вот так чай пьет, может быть там разговаривает и плюется, да, какие-то недостатки, которые я могла сказать, нет, я с этим не смогу смириться, то есть я допускала это на первом свидании, что я могу сказать, нет, это, но ну, нормально. Но, тем не менее, я осознавала, что он у меня тоже, например, из работящих. Если бы я искала астролога, скорее всего, я бы не нашла бы его в ближайшие 500 лет. То есть мы ага. они... кстати, а, а скажите, творческие люди, они к какому плану относятся? Творческие вот как раз к работягам. К работягам? да. Это... Mm -hmm. Это творчество, это ручная работа. Это вот никто, кроме меня, не может. У них такое ощущение, да, что я так, самый классный. Вот это вот. вот, это вот да? То есть здесь, если человек уже... В принципе, в наше время мы можем mm -hmm. из самой нижней касты перейти в верхнюю касту. Ну, это примерно 30 лет обучения. Да? То есть если там в 50 начать, в 80 лет человек уже будет э, в, в касте мудреца. Э, э, то есть это реально в Кали-Югу. Еще у нас Кали-Юга редкая, у нас идет сейчас, вообще времена, мы очень уникальные проживаем. Это э, Калиюга юга с золотого века. Золотой век это когда не было войн и болезней. То есть это... mm -hmm. И мы сейчас переходим из железного века в золотой. Вот буквально mm -hmm. 20 по 30 год, вот этот промежуток, который мы проживаем, вот эти вот все потрясения, которые мы сейчас, это э, все идет переход. Планета меняет вибрации на более высокие. Кто не успел, тот будет выходить из жизни просто-напросто. Независимо от того, человеку, возраст, будут выходить. И поэтому сейчас, ну, важно вот об этом задуматься, да, и, может быть, стоит рассмотреть мужчину. Ну, я не призываю к тому, что прям совсем там, который никому не нужен выбрать. Нет, с таким много работы, с ним надо очень много, во-первых, себя прокачать как женщину сильно, это нужно его, вот этой вот нашей женской энергии жизненной энергии вот прям вот наполнять, да, чтобы он мог там какие-то, помогать ему какие-то идеи, в формате коучинговых вопросов его направлять куда-то, чтобы ему хотелось самому что-то делать, да, в этой жизни. Mm -hmm. Думать, какие-то идеи придумать, где взять денег, где как заработать, где вот ну, на, на большие и на большие цели, да, скажем так. И много женщин сейчас говорят, что мужчины... Ну, встречаешься там на сайте знакомств, там 50 лет, а у него ни квартиры, ни машины, ничего нету. Ну, говорит, даже если да, что, что жене оставил, детям оставил там, да. Ну, у некоторых даже перспективе нет сказать, что там родители вот там, живы еще, но потом ему достанется. Бывает, что даже такой перспективы нет. То есть они вообще, э, у них жизнь с ними случается. Они, э, у них нечаянно придет пенсия, да, там, копеечная, на которую не прожить. И для них это как бы какой-то непредсказуемая ситуация. Вот как, там, я не знаю, дождь пошел неожиданно, да, вот точно так же пенсия пришла неожиданно, да, то есть они не задумываются. И почему? Потому что у нас не было образования по, по, по финансам. Не было, мужчины не готовы. К чему нас готовили в школе? Работягами быть, хорошими исполнителями, Все. Пенсию, которую нам дают, это ну, вообще, конечно, копейки, которые, я не знаю, как люди живут на нее. Я даже думаю, что лучше я до последнего вздоха буду работать. <ч Battlefield> <с corpus> То есть я из-за этого много училась на астролога, таролога, рейки, потому что знаю, что это меня всегда будет кормить. Это... Даже если нет сил там куда-то идти, это из дома с интернетом все равно, э, равно будут клиенты. И с возрастом это больше опыта, больше. То есть э, мужчины не хотят учиться. Вот как в школе мы вспомним, там один такой отличник, а остальные все еле-еле на тройку натягивают. А они вот такие, по сути, по своей природе. И сейчас надеются, что они в 50 лет будут учиться. Мой муж говорит мне, хватит уже учиться, в нашем возрасте уже не надо учиться. Говорит, ты че? Какой возраст? У меня только жизнь начинается. Я учусь. Постоянно учусь чему-нибудь, а он меня останавливает. То есть для них вот это непонятно. Но с ними нужно уметь просто взаимодействовать. Это можем растить их эго. Да? Все, за что мы хвалим мужчин, это растет. То есть если мы претензии предъявляем, мы их прибиваем да, ниже плинтуса. Если мы их хвалим за что-то, а на плохое не обращаем внимания, то все это начинает прорастать. Ему хочется снова и снова для нас новые подвиги делать. И здесь лучше выбрать мужчину, какой получается, и уже, ну, не самый плохой, а самое лучшее, что мы можем. Ну, то есть не браковать всех, сильно не браковать. Сильно не из чего, потому что мне еще нравится, у нас здесь одно время анекдот такой в аудиоформате, с WhatsApp на WhatsApp друг другу посылали, испанский, на испанском языке. В общем, телепрограмма, и там тоже ищут замуж девушек отдать. Ну и звонок девушка, ну так по голосу, лет 60 плюс, так или может быть сильно плюс такой по голосу. Она говорит, хочу себе достойного мужчину. И говорят, да, да, вы по адресу, у нас как раз здесь хороший выбор достойных мужчин, какого вы хотите. Ну, и она такой длинный список перечисляет, чтоб в театр ее водил, чтоб в кино ходили, чтоб цветы дарил, чтоб там маму, э, тещу мамой называл, там футбол равнодушен. В общем, ну, громадный просто список, она там, не знаю, минут 10 его перечисляла, э, всяких хороших качеств. Говорят, да, да, да, у нас есть такие мужчины, сейчас мы вам такого представим одного. Она говорит, ну вот у меня одно требование, очень такое э, суперсильное суп, супер требование. Э, это, говорит, хочу, чтобы было 25 сантиметров размер. Ну там все, анекдот, все, конечно, смеются над этой радиопередачей. Диктор говорит, да, да, да, есть у нас такой, есть у нас такой, все, у нас, у нас все здесь есть, как в Греции. Сейчас мы вам его подадим, вы с ним поговорите. Ну вот она, значит, голосом мужчина. Здравствуй, Мария, я там Паку, я слышал твои требования, я всем этим требованиям соответствую. Она говорит, ой, как хорошо, как же мне повезло, что я вам позвонила, там радуется. Он говорит, но ну, у меня к тебе только один вопрос. Она говорит, да, конечно, дорогой, какой, а любой вопрос, какой хочешь, можешь мне задать. Он говорит, а у вас грудь висит? Она говорит, да, вы мне не подходите. Реально, это жизненный анекдот в принципе, да, то есть женщины, они там... Я там такого, такого, такого хочу, а этот принц, он хочет, вот просто по сайту знаком, смотришь, там более-менее нормальные парни, вот, хоть Россия, хоть Испания, просто рассматриваю для клиентов, да более-менее, которые выглядят, у которых там в фоне э, как интерьер стильный, можно сказать, да, не грязный просто, не какой-нибудь студии, да? а какой-то, ну, достойные фотографии, которые э, стоит, э, ну, рассматривать. У них 52 года, а он хочет себе до 45 девушку. То есть там, да. от 30 до 45 он рассматривает. То есть, как бы хорошо девушка не выглядела в своей 50 как бы она ни колола себе лицо, не, не, не использовала там супердорогие кремы, не, не старалась, это все равно 50. И она уже в 45 не входит. То есть даже договориться с мужчиной, что мужчина, ты мне понравился, но вот мне не 45, мне вот 50. Давайте все-таки попробуем пообщаться. Маловероятно, что он ответит. Mm -hmm. Маловероятно. То есть им пишешь, они не отвечают. То есть это... Все равно из паспорта не выбросишь эти пять лет? Не выбросишь? Наврать, что мне 45, потом сказать, ну, дорогой, я тебя обманула, вот уже мне не 45, не 52, да? ну, к примеру, да, это уже построение отношений на лжи, и как дальше это будет строиться, непонятно, как мужчина к этому отнесется, нет. Ну, там еще можно наврать, сказать, дорогой, я тебе наврала, что это не моя недвижимость, это моя недвижимость, там, после свадьбы сознаться, да, я просто не хотела, чтобы ты меня рассматривал как недвижимость, я тебе сказала, что я квартиру снимаю, но я тебе благодарна, что ты женился на мне, и теперь я тебе говорю правду, там, допустим, да, да. Ну, это еще может простить, скажет, ну, ладно, девушка там защищала себя таким, таким образом, да, от каких-то приспособленцев. Но когда годы, он уже подумает еще, да, и зависит от того, насколько влюбился парень, потому что, может сказать, мне не устраивает такой возраст я хочу, чтобы ты мне еще родила, ты в 52 мне уже не родишь, да, то есть здесь тоже такие моменты. И те, которые пишут от 18 до 99, они женщину выбирают, но их вот на, на фотографии смотришь, и вот, ну, лицо интеллекта интеллект там не изуродовано, вот, другого не скажешь. А уже начнешь с ним разговаривать, ну, там вообще, наверное, запущенность ужасная. То есть э, его даже показать клиентке, сказать, вот смотри, вот этот согласен рассматривать девушку в 52 года, О, стыдно. Вот просто реально стыдно. То есть здесь вот... Елена, э, скажите, так вот у нас э, по поводу того, что после 40 не всем женщинам нужен мужчина вообще, в принципе. А, почему? Вот а, а, один вариант вы сказали, да, вот, который, <ф marrying> что... что? здоровье здесь никакой роли не играет. Это все было убеждение, чтобы женщин сделать э, доступными. То есть это было мемо, которое делала женщин доступными. То есть это можно убирать. Второе. Женщины очень многие отдают себя детям, внукам. Это тоже очень приятное времяпровождение. Это тоже, я вот, например, тоже на следующей неделе еду к внуку. И я уже в предвкушении, внуку будет 4 годика, и я уже кайфую от этого вот состояния, что я туда поеду, что мы увидимся. Мы в 200 километрах, нас постоянно тут закрывают, и мы не можем друг к другу проехать, я была на Рождество, и вот сейчас поеду снова, это просто счастье какое-то, реально можно быть счастливой вот на этом. Кто-то из женщин хобби, да кто-то рисует в этом возрасте, кто-то крючком, кто-то крестиком, то есть очень большое количество женщин, вот такие вот мастерицы, да кто-то там из камешков, из натуральных бижутерию собирает, кто-то... Еще что-то, у кого-то спорт, да, вот мне недавно прислали ролик, женщине 82 года, она выглядит лет на 40, наверное. Она говорит, я в 50 пришла в зал, как раскоряка, я не могла ни согнуться, ни, ни, ничего сделать, ничего у меня не гнулось, все болело, куча болезней. А сейчас она 82, она вдохновляет новеньких. В какой-то маленькой стране, да, там она вот приходят, девушки молодые, там, ну, 50 лет молодые, по сравнению с ней, да, а она их у тебя получится, ты посмотри на меня, мне 82, я такая же, как ты, пришла в 50 сюда, и выглядит шикарно, и стройная и все у нее. И она говорит: я макияж сделала только вот для съемки, а так не делаю макияж, я замечательно выгляжу. То есть шикарные женщины, да, кто-то еще какие-то предназначения себе выбирают, да, кто-то, вот я, например, с одной стороны, думаю, муж все равно время, да, время, на них все равно нужно время тратить. Потому что поговорить, спросить, как прошел день, еще что-то, а я могла бы это время на обучение потратить, да, то есть на мое творчество. То есть я при том, при всем, что ценно для меня, что я замужем, я понимаю, что одной мне бы тоже не было бы плохо. Ну, возможно, что вот только вот это вот тепло, которое у меня был такой долгий промежуток одиночества, уединения, да, и я потом в какой-то момент понимала, что я под одеялом не могу себя согреть. То есть реально не хватает этого человеческого тепла. То есть женщины, которые замужем, они, скорее всего, не задумываются об этом. Мне потребовалось 4 года, чтобы муж меня отогрел своими обнимашками. Я ему очень благодарна за это. Сейчас я не чувствую вот этого холода, то есть нет вот этого ощущения, что надо напялить на себя что-нибудь еще. Да, там, а вот это, ну, для меня это очень ценно. И с многими клиентками, с которыми я разговариваю, они тоже сознаются, что да, вот именно этого не хватает. То есть придется ради этого идти на какие-то все равно принесения каких-то жертв, да. То есть меньше хобби, меньше спорта, я не знаю, меньше там, потому что будут какие-то домашние дела, которые придется делать, да, больше посвящать мужу время, да. То есть здесь а -а -а. не столько из-за секса, да, сколько вот служения. Служение мужу помогает очень хорошо прокачать карму. То есть в следующей жизни женщина уже будет хорошее рождение у нее. То есть это тоже плюс, да. Но можно в уединении просто заниматься мантрами, молитвами и тоже прокачать свою карму. Служить своим детям, внукам, да, там. Э, то есть э, найти, э, где себя реализовать, да? То есть, ну, понимать, что чем больше нам лет, тем труднее и труднее найти мужчину. У меня была девушка, 82, и я, в общем, сыну там, 40+. плюс, И он недавно женился, нам несколько лет назад. И взял тоже женщину уже с ребенком от первого брака, и они ушли в другую квартиру, маму оставили одну. И вот она такая вот, все время жалуется, одна, и болею, и тра-та-та, и некому воды подать, и дитё как бы там приходит, когда захочет. Я говорю, давайте найдем вам старичка, вот, ну, такого же возраста, даже не надо жениться, чем там жениться, да, ну, девушка русскоговорящая и в Испании. Говорю, давайте вам найдем такого старичка, может, там у него э, есть женщина, которая придет кушать, сготовит, вот, ну, то есть на работу, да, там, э, полы помоет, а вы только вот компания, да, там, футбол вместе посмотрели, на прогулку пошли, там, позавтракали вместе, в глазки друг другу посмотрели, за ручку подержались, там, э, обнимашки, да, вот какой-то вот этот момент. И она мне говорит, э, ну, мне надо, говорить, чтобы был умный. <рек> да. Я говорю, вы хорошо испанский знаете, но ну, гарантия, что я русского 82 года, ей не, не найду, не знаю, ни одного такого в Испании. Вы, говорю, хорошо испанский знаете? Она говорит, нет. Я говорю, ну, я понимаю, что 82 вы его учить уже не будете. Она говорит, нет, не буду уже учить. Ну, а как вы узнаете, умный он или нет? Вот, если языка... Ну, выучили какие-то минимум там, да, да, нет, там, ням-ням, там, да, это кушать, эм, гулять, телевизор, вот и хватит. Вот какие-то там 10 слов выучили, и все, можно уже, ну там. Текьеру, миамор, чтобы это самые важные слова, да? <свят> без которых <свят> дружить не получится. Говорю, зато вам не надо будет съемное жилье, может быть, мужчина сможет вас и финансово обеспечить на еду, там платье какое-то купить минимально как-то, да, то есть э, цветы там какие-то, и вы все время будете вот в компании. Она так и не согласилась. Есть же голосовые переводчики. Не да. Ну, я не думаю, что 82 года ему уже под силу вот эти вот телефоны разобрать, да, понять, где там переводчик, еще что-то. Я ухаживала за одним э, мужчиной э, испанским, и телефонные компании вот звонят, чтобы продать какие-то там телефоны mm -hmm. старенькие, которые уже никто не покупает, вот старичкам их продать. И вот они один раз ему впарили такой телефончик. Я, наверное, двое суток ему объясняла там без конца, что вот здесь нажать вот так, вот здесь на так, вот здесь еще проще, чем в твоем кнопочном. Вот смотри, у тебя получится, молодец. Два, двое суток у нас были истерики. Он Я опять забыл. Но я же не виновата, что он опять забыл. Короче, пришли дети и сначала начали мне претензии предъявлять. Говорит, это ты его на телефон развела. Я говорю, я? Мне Ему звонят телефонные компании. «Ну, ты себе хочешь такой телефон?» я говорю, «Нет, у меня уже есть другой купленный, ну, то есть следующий. Вот у меня хороший телефон, и следующий уже купила, были там скидки, я себе купила другой, Мнение нужно». Она говорит, «То есть это не ты?» говорю, «Нет». И вот они его вернули телефон, вернули назад деньги, потому что бесполезно, кнопочные вернули ему. Невозможно было никак. Так что здесь... Этот момент, я не знаю, как с переводчиками. Это просто, да, это просто. И балуют, правда, потом язык не хотят учить. У меня девушка одна, там, 42, ей, наверное, 5 лет уже замужем. Мы с ней недавно встречаемся на остановке. Я стою, разговариваю с соседкой по-испански. И эта девушка меня увидела издалека, мне кричит «Привет, Лен!». А эта испанка думала, что ей, и говорит я тебя не поняла, говорит, что ты мне сказала. Ну, по-испански говорит, а, а она и по-русски говорит: а я не понимаю. Пять лет в Испании. А с мужем они понимают. Она говорит: а мне достаточно, я знаю текьеру Миамор и все. Сино, и достаточно. Говорит, зачем мне знать больше? Все. остальное, говорит, все с звуковым переводом. Елена, а как вы, что вы можете сказать, вот я сейчас очень много вижу и слышу о таких неравных браках возрастных, да, есть, Но ну, то, что у нас мужчины старше, женщины моложе, это как-то уже привычно, но сейчас mm -hmm. все больше и больше у нас создаются такие отношения, браки, когда женщина старше мужчины не только на 5, 10, 15, а бывает и на 20, и на 30 лет. Вот вы да. как можете это комментировать? Я считаю, что это нормально. Я тоже знаю несколько браков, которые там уже по, по, по 30 лет прожили уже. То есть ему там было 18, ей там 30+, плюс, да, когда они женились, или там почти 40, и уже старики, да. И оба чувствуют себя комфортно. То есть есть такие везучие. Есть такие, когда там мужчина на год младше всего-навсего, и он... Он в какой-то момент может сказать, что, типа, да пошла ты старуха, да, то есть, ну, я такие тоже истории, например, знаю. У меня это такая, <говорит> после этого, говорит, ну, то есть никак не могла с ним расстаться, после этого она вышла замуж и говорит, слава богу, что он мне тогда эти слова сказал, я, говорит, это, ну, подумала о себе по-другому и вышла замуж. А так бы ты держалась бы за него, там, ну, как бы не было никаких, никакого будущего, ну, то есть бывают такие истории, но вот знаю очень много ситуаций, вот буквально в прошлом году одна моя клиентка в Петербурге вышла замуж тоже, парень чуть-чуть старше ее сына старшего, и лично все у них, и она к нему переехала на его территорию, то есть у него жил площадь, и э, они там гуляют, выходные, ну, работают оба, выходные какие-то, поездки какие-то. У них там в Петербурге много мест красивых, посмотреть. Она то такие фотографии пришлет, то такие, классно. Вот такое вот времяпровождение супер. То, что женщины сегодня выглядят шикарно. У меня бывают клиентки 70 лет выглядят на 40. 70, Они показывают свои фотки. Говорю, ну это вообще, я аплодирую стоя просто, как они выглядят. Тоже там то зарядки, то массажи для лица, то какие-то... То просто заботятся о себе, да, витаминчики там, кремчики, все это. И э, выглядит шикарно. Мужчины, конечно, их начинаешь на сайте знакомств ровесников рассматривать, они как 70-летние, вот на 50 это выглядят. Тоже. И думаешь, ё-моё, где же вас так потерла жизнь? Ну, что ли возраст наврал, то ли совсем детский, где его носила? Да-да-да, это просто жесть. И вот э, у меня тоже здесь в Испании девушка одна вышла замуж, даже я их знакомила, она, э, ну, я не знаю, там лет, ну, он старший, да, и он ей достался весь резанный-перерезанный, то есть он был женат, у него там 5 детей, развелся с женой, и вот э, у него что-то не было, и на сердце, и, на, и онкология, и вот ужас, короче, и она с ним вот, Прям возится, кушать готовит. Вот везде у нее какие-то вазочки, вот здесь у нее орешки стоят, вот здесь у нее там изюмчик, вот здесь вот она говорит: ты сегодня кушала, она ему прям в ротик кладет, как вот с детем с ним. И вот уже, наверное, лет 8 прожили, ему врачи 2 года давали. Два mm -hmm. года, сказали, больше не протянет. А она его, вот любовь, внимание, забота, выглядит шикарно. Парень, и все, ну, финансами он может это позволить многое они там поездки у них есть несколько раз в году они там то Италию. Главное, чтобы оба были счастливы в, такого, в таких отношениях в таком браке она-то <связывая> нормально или он на ее энергии живет получается Ну, на ее энергии по-любому мужчина живет потому что у них же нету матки которая накапливает энергию мужчине и женщина нужна для того чтобы рядом была матка именно вот орган наш, то есть у мужчин его нету, и поэтому накоплений нет, у них проходит энергия по ним, и все. А если есть накопитель, женщина, она накапливает и дает ее ежедневно, да, ту, ту дозу, которая необходима. То есть это по-любому на женской энергии мужчин живет. Даже если нет секса, мужчин живет на женской энергии. Потому что если в одном доме под одной крышей, да, то есть, вот я, допустим, ухаживала за тречком, отдельные спальни, отдельные санузлы, мы с ним встречались только кушать вместе, там он телевизор смотрит, я там пошла своими делами заниматься, да, то есть, и я уехала я уехала от него. Ну, я мантры читаю очень давно, уже в 6 утра стою, читаю мантры очень давно, да, там примерно 2 часа в сутки. То есть у меня энергетика накапливается ежедневно, да. И он был бдричком. У нас все соседи тоже в шоке были, что он тоже после нескольких операций, мы с ним гуляли каждый день по три километра. Он купил такой шагомер, замерять, сколько мы прошли шагов, и считали, сколько километров мы каждый день гуляли на пляже, на солнышке, там все классно. Как только я от него уехала, он прожил месяц с двумя неделями, что ли, всего-навсего. Он прям сразу это пошел. Вот я уехала из дома, и все, у него здоровье пошло под откос. Прям хуже, хуже, хуже. Я даже через неделю заезжала за книжками, не поместились в машину. И он уже разговаривал, как Брежнев, так... Это было ужасно. Такой бравый солдат, из вот, вот в раз превратился в ничего. Еще одна подруга у меня тоже замужем, ей там 60 плюс, мужу 80 плюс. Да? Она говорит, я уезжаю к дочке в Барселону из Мадрида и э, назад приезжаю, мне говорит, все окружающие говорят, не оставляй его, он тут вообще без сил остался. Просто очевидно для любого атеиста, как мужчина, остается без сил. Вот она рядом, она там чай подала, кушать, готовила, вот она просто дома тусуется, да, он такой бравый солдат. У него все классно, у него и спинка ровненькая, и там встает, идет. И я вот за этим дедушкой ухаживала, он даже не знал, где у него палка, чтобы пойти в туалет. Пал, палку не опирался даже. А Когда я уехала, он уже там на вторую неделю, ему вот эту вот, такую каталку с двумя, двумя руками держишь, там с колесиками и с этими mm -hmm. с ножками, он уже с такой ходил в туалет, то есть такое ухудшение резкое, для меня это вот очень очевидный такой пример, что женская энергия это очень мощная сила, очень мощная сила, особенно для мужчин, то есть женщина Френа. без может, а мужчина без женщины нет. Да-да-да, вот видите, да, я вот тоже это так давно уже поняла. Я просто к чему хочу обратить внимание, у нас тут вопрос, но я думаю, что вы в начале эфира, мне кажется, ответили. Но давайте еще разок попробуем. Ну, а, ну, Ольга Мушкина задает такой вопрос, каковы шансы выйти замуж у женщины в возрасте 50 плюс? Смотрите, это зависит только от вас, от самой женщины, да, то есть если она это ставит целью, и двигается к этой цели, делая определенные поступки, прокачивая себя в состояние плюс 540 радость, да, это плюс 540 герц, это наука, уже измеряет наши эмоции, эмоциональное состояние, да. То есть, когда женщина в этом состоянии сбываются все мечты, мужчинам всем нравится, сколько бы у нее не было морщинок, сколько бы. И с кривыми ногами, и там, я не знаю, со всеми какими хочешь недостатками, она нравится всем. То есть она умеет любить себя умеет ценить себя в этом состоянии, умеет преподносить, если себя да, правильно, то шансы возрастают. То есть на сегодняшний день женщины реально эту тему запустили. Они считают, что само должно случиться. Если мой придет, 100% mm -hmm. придет, но ну, возможно, что придет в следующей жизни. Если ничего mm -hmm. не... То есть если в этой жизни прокачать себя, это можно сделать примерно за год тренировок. Ну, 20-летним девушкам можно и за 2 месяца, за три сделать. А уже женщины 40 плюс, там уже много накопили. Негативного опыта, обиды на мужчин, непринятие мужчин, неуважение к мужчинам то есть, вот это, это все ресурсы, но в минусе. Их нужно трансформировать в ресурс плюс. И это все делается в практиках, и потом все, шансы есть. У меня, например, вот э, тоже я хотела сказать, что у женщин, когда сильное солнце, да, то есть это хорошие руководители, они там э, умеют хорошо управлять всем, да, то есть иногда свой бизнес, иногда э, очень большие руководители, да, у меня большой, допустим, солнце, много огня, когда у женщин, вот у меня тоже там, у меня накшатра огненная, авен э, огненный, да, э, да, ну, можно еще несколько параметров взять, и все огонь. Вот не просто так я родилась рыжий. Просто, mm. просто не просто так, да? То есть там столько огня в моем э, вот, э, воплощении, что что-то. И я мужчин, в принципе, задавливаю этим моментом. Но я это все поработала, осознала, что мне надо прикидываться женщиной. Сначала это казалось реально, что я прикидываюсь женщиной. Потом я просто поняла, что это два разных состояния, женское и мужское. И уже я верю, что вот здесь я включила женщину, а вот здесь я включила мужчину. И вот это вот все уже помогает контролировать. И, и можно выйти, если не выбирать себе там, вот принца на белом коне. Потому что принца на белом коне можно ждать 18-20 лет. Потом все. Их уже разобрали. И если женщина думает, что в 50... Ну, у меня вот одна история, расскажу. вот да, Буквально на днях разговаривали с девушкой. Она, кстати, мой наставник в компании в сетевой, в которой я занимаюсь. И она, моя клиентка тоже, она часто приходит ко мне на астрологические консультации, еще там что-то. И она мне рассказала такую историю что э, буквально вот в феврале у нее там авария, э, лопается заднее колесо, машину куда-то там выносит. Ну, благо, что машина потом ехала, она живая осталась. Ну, остановился мужчина помочь ей. И они познакомились. Оказалось, у него там э, сожительство какое-то, и женщина внимание не уделяет больше детям, внукам. То есть уже вот так, да, то есть она постарше меня, 52, наверное, ей. И познакомились, случился роман. Они в этом году пытаются жениться, но у нее был накоплен потенциал еще на несколько жизней вперед. У нее хобби, она любит знакомить людей, и 68 семей создалось вот за счет того, что она знакомит людей в течение ее жизни. То есть это мощнейший потенциал. Она не могла не выйти замуж. Это, кстати, ее будет восьмой муж. То есть это такой мощный потенциал и она его может себе позволить, но сколько вы еще женщин знаете, которые по 68 семей создали, то есть этот ресурс у нее остается, у нее этот ресурс остается, если в этой жизни не выйдет, то она следующий выйдет, если вы это она понимает, что ей это нужно, что ей нужен секс, нужны обнимашки, нужны э, вот, в глаза смотряшки, вот это вот все, мужчина появится в ее жизни, поэтому, а остальные женщины, если они, у них нет вот этого потенциала, значит тренировками, прокачивать просто ресурс благости, чтобы была возможность выбрать ну, достойного мужчину, потому что ну, не недостойного, но нет смысла. Чтобы, чтобы рядом с ним было комфортно. Пусть он не будет там супер лау, да, там высокого уровня, но чтобы с ним было приятно идти по улице, чтобы он там мог поддержать в компании какую-то шутку, да. У меня тоже с мужем об астрологии, мы не можем с ним разговаривать, он не понимает, он только злится. От того, что он может быть и хотел бы понять, но задает вопросы только в формате: я говорю: так, так, стоп, стоп, стоп. Я себе заказывала мужа атеиста. Все, ты остаешься атеистом. Никто тебе не будет отвечать на вопросы, которые ты задаешь. И все. Я это быстро все ставлю в свои места. То есть мы, женщины, танцуем, как нам надо. Если мы осознаем, как, да, то есть осознаем, что мужчина это не женщина, они не думают, как мы. У них другое мышление. Это другая планета, Венера и Марс, как говорят, да, это другое. И если мы вот это вот не учитываем, начинаются конфликты. Когда мы это учитываем, мы осознаем, что мы шея, куда шея повернет, туда глаза и смотрят. То есть мы главнее, но мы об этом не рассказываем мужчинам. Мы говорим, да-да, ты голова, голова, ты думай, как решить эту проблему, как выйти из этой ситуации. Да? То есть отдаём правды правления со своих плеч на его плечи. Им это хорошо, мужчинам. Он в это время мужчиной становится, когда на его плечах вся ответственность. А когда мы на себя берем ответственность, они тут же становятся ребеночками, Тут же, mm -hmm. прям раз, воплощение, трансформация происходит мгновенно. Ни этого нельзя допускать. То есть вот э, во всех ситуациях стараться говорить, дорогой, что же делать? Что же делать, дорогой? Пусть развивается, пусть ищет решение. Ну, я вот убедилась, что у меня там 48 решений в голове созрело, а у него одно, и его одно будет круче моих всех 48. Mm. Вот. Елена, а скажи, пожалуйста, вот как найти, как понять, достойный мужчина или нет? Вот вы заговорили, выбирать достойного а недостойных не выбирать. А как понять, мужчина достойный, недостойный, вот на этапе знакомства, общения, пока вот дружим, там, общаемся, встречаемся? Поступкам. Мужчина — это поступки. Вот часто женщины думают, что мужчина — это внешний вид. Нет. Uh -huh. Не внешний вид. Женщина должна быть красавицей, мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Говорю, я вот сейчас с возрастом понимаю, что какие мудрые слова. Не нужно, чтобы мужчина был красивый. Нужно, чтобы у него была красивая душа и красивые поступки, и уважение к женщине. И все. И на этом можно строить много что. Остальное мы долепим. У нас у всех такие волшебные ручки. Мы там, я своего на четвертом свидании в парикмахерскую отвела: говорю: давай запишемся в парикмахерскую. Он говорит: ну давай, заходит, такой смелый. Ему говорят: да садись, мы тебя сейчас пострижем, у нас тут можно без записи. Он и сел. Потом мне говорит, моя мама тебя сразу полюбит. Она меня, говорит, 48 лет в парикмахерскую отправляла. Все время ругаемся с ней за парикмахерскую, он лохматый ходит. А ты, говорит, меня такая раз-раз-раз-раз-раз. Постригли. Ну, то есть здесь вот это вот... Э, с ними играть надо, Их жизнь игра, и с мужчинами это надо играть. Больше никак. Если играем роли женские, то мужчина становится мужественным рядом с нами, любой какой бы ни был. Ну, база должна быть, чтобы уважал, ценил, хотел э, тратить деньги, инвестировать в свою женщину, да, то есть если мужчина не хочет тратить деньги, значит это не ваш мужчина. То есть это вот прям показатель такой. Ваш не ваш, да, так некоторые говорят, как узнать, какой мой? Мужчины вообще, в принципе, жадноватый народ, но есть же. Скажем так, есть мужчины, которые могут тратить не только деньги, но и другие ресурсы, например, ресурс очень важный, время, да, вот для обеспеченных мужчин деньги ни, ни о чем, он может купить любую женщину себе, а Зато... вот время потратить на нее, это для него очень ценный ресурс, и вряд ли он потратит на каждую женщину, видимо, на ту, которая будет вот иметь такое большое значение в его жизни. Да, которая будет ценнее. И э, здесь такой момент, что вот, некоторые говорят, что вот, э, ну, в жизни это должно быть бесплатно. Но бесплатно ничего не бывает. Вот мы, допустим, любую женщину возьми, скажи: вот там в баре сидят два парня за столиком. Вот, э, какой из них э, стоит больше для тебя, да, там, ну, просто там в каких-то единицах. Ну, вот это на единичку, а вот это на пятерочку, там, да. То есть мы оценим его. же нас, женщины, оценивают. Да, то есть мужчины смотрят и говорят, вот это вот ни о чем, а вот это прям на пятерку э, тянет. Да? То есть мы все являемся какой-то ценностью на какой-то балл, на какой-то уровень, на какой-то момент. Поэтому... И с мужчинами, если они жадноватые, э, здесь единственное, что работает, это соблазнять. Это сколько. Нет, не было, там плечика выпустили, грудь э, открыли, э, линии свои бережом, которые, вот, чтобы жиром не заплывали, да, это очень важно. Волосы длинные, кудряшечки, и э, плакать, вести себя как женщина, обижаться, э, надувать губы и все остальное. Сколько бы там лет не было, да, то есть это именно женское состояние. И вот при помощи вот этого женского состояния можно соблазнить любого э, жадину, любого жадину. Главное, спасти ему в сердце. Все, потом уже мы управляем ситуацией. Это, кстати, так. Там Елена, вопрос... у нас тут есть очень интересный вопрос, глубокий. Давайте прочитаем. Ну, а, девушка пишет, здравствуйте, замужем 16 лет, вышла не по любви, а по выгоде. Двое детей, очень тяжело жить, когда не любишь. Хочу любить и быть любимой. Есть у меня шанс? Есть ли шанс, спрашивает ну, конечно, есть шансы. Можно даже в вашей семье это сделать. То есть что такое любовь? Да? Любовь. Э, помните, Иисус Христос говорил, «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть если вы не любите другого, это вы не умеете любить себя всего-то на Простые шаги. То есть возлюбите себя сначала. Вот, э, а потом с радостью то, что делаете, вы будете чувствовать, что остальных любить очень легко. Вот легко любого человека. Даже вот он кривой, косой, я не знаю, там, грубит, пьяный, под запором лежит. Его все равно легко любить. но ну, не в том смысле, что я его сейчас принесу домой, отмою, и будет он моим мужем, нет. А вот просто любить, да, очень легко. Очень легко после того, как себя научилась любить. То есть себя наполнила, осознала, как ценность, как проработала в себе. Вот тоже вот эти программы у нас есть, что там, Разные, много тараканов в голове. Советский Союз нам оставил, из поколения в поколение мы их получаем, как вместе с ДНК. И их, я вот еще работаю, работаю над этими тараканами в голове. И у мне одна клиентка говорит: "Лен, я поняла, что работать на всю жизнь". Но говорит, потом будет вообще круто. Ну, результаты видно сразу, но они просто новые пласты всплывают. И результаты очень классные, когда идешь там, допустим, там в банке, нету очереди. да, не надо там проводить целое утро, и очередь выстраивается за мной, да? или там еще какие-то моменты, что там проехала в автобусе, никто не остановил, машине проехала, там нету нигде полиции, везде кордоны стоят какие-то закрытые, да, проверяют, что, куда едешь, а здесь нету, э, как, как незамеченная проехала, да, то есть когда вот такие чудеса в жизни начинаются, очень круто, это результат вот этого состояния, когда ты чувствуешь себя женщиной, вот эти плюс 540 Гц состояния радости, и ты проживаешь вот всю, всю свою жизнь в этом состоянии радости. Вот это очень круто. И с, с мужчиной, я думаю, что не стоит менять. То есть вы уже прожили, у вас там есть что-то понакатанное, просто можно э, прийти ко мне на консультацию, даже за э, донейшн есть у меня консультации, да, вот, ваш, по вашему оплата по сердцу, да, такая вот оплата, ваше сердце, как подскажет, э, и при, в принципе там за 20-40 минут я расскажу план действий. Да? план действий, которые можно вот в этой ситуации предпринять. То есть там есть определенные трюки женские. Сначала ваше состояние вывести вот в это состояние, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Да? Потом уже принимать решение. Возможно, что вы примете решение уходить от этого мужчины. Возможно, что наоборот остаться. Ну, то есть уже принимать из высоких вибраций. Да? То есть, когда у нас ситуация сложная, можно найти решение, только поднявшись в вибрациях. Либо кто-то должен в высоких вибрациях посмотреть как бы на лабиринт сверху, да, или как в лесу, когда заблудились, надо залезть на дерево и посмотреть сверху. Вот в жизни точно такая ситуация. Поднимаемся в вибрациях, и становится видно решение то, которое нужно. А вот сгоряча лучше, конечно, не рубить плеча, потому что и детей оставите без отца, и ну, много сложностей возникает. Я, например, сейчас очень жалею о том, что я развелась с первым мужем. Но у меня тогда не было столько мудрости, и у меня было 23 года, трехлетняя дочка, и сейчас сожалею, потому что ну, вот эти бы мозги туда, 23 года, и, конечно же, все сложилось бы по-другому. То есть можно было бы все повернуть, как мне нужно. То есть мы, женщины, на самом деле очень мощная сила. Можно все изменить. Ну и, конечно, шансы есть, если вы готовы над собой работать. Вот и я, например, над собой 9 месяцев работала, прежде чем я пошла на сайт знакомств и познакомилась с мужем. Mm -hmm. Ну, и на сайт знакомств я пошла, в принципе, за тренингом. Я вела исследование, чтобы сделать тренинг, как познакомиться с женщинам с достойным мужчиной на сайте знакомств. И mm -hmm. два в одном. И мужа, и тренинг. Так что, такая история. Хороший опыт, да? Угу, mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну что ж, Елена, у нас в принципе, время уже инстаграмное заканчивает. Да. Так быстро пролетел этот час, на самом деле. Вроде так поговорили. Плотненько. Вам большое спасибо. Вы такая большая умница. столь вас слушать просто ну, невероятно интересно. И это а не только касается отношений, но и вообще других каких-то вещей. Да? Вы достаточно очень мудрый человек. Такая начитанная женщина. И очень интересно слушать ваши истории. Дорогие друзья, если у вас еще есть вопросы, вы задавайте. Может быть, нас не выкинет Инстаграм, и, возможно, Елена вам ответит сейчас. Ну, Давайте. а я уже сейчас хочу подвести немножечко итоги, да, Елена? Давайте. А, то есть, если что, да, в Да, да, да, если что, потом в личку или по оставляйте комментарии под этим видео. Итак, тема у нас была «Нужен ли мужчина женщинам после 40+, 40+, да?» И мы пришли к такому выводу, что не всем женщинам нужен мужчина после 40, да, Елена? Да. Скажите, пожалуйста, свое резюме по этому поводу. Я думаю, что не всем нужен, и это, видимо, как веяние времени вот для гармонизации, что если все равно всем не хватает, то значит у кого-то должны быть другие взгляды на жизнь, и счастье они должны видеть во внуках в хобби, в каких-то целях, может быть, даже в каких-то миссиях, да, какое-то полезное творчество для всего мира и так далее. да, То есть здесь вот этот момент. А муж — это ну, дорогое удовольствие, да, как вот дорогая машина или дорогой бриллиант. да, То есть если женщина считает, что она себе должна позволить этот дорогой бриллиант или дорогую машину, то вперед, прокачали себя и получили. Если она думает, что само должно произойти, сам бриллиант должен в ее жизнь прийти, или машина дорогая, в ее гараже появиться, то это, конечно, я думаю, что маловероятно. Вот спрашивают, почему не всем? Об этом мы говорили целый час. В этот ответ на вопрос почему не всем? Смотрите наше видео записи. Да. Обращайтесь. Да. Я, я очень люблю приходить на вашу площадку, мне с вами очень комфортно, вы задаете такие классные вопросы, и у нас с вами всегда такие эфир классные получаются, я просто вот сама кайфую, пересматриваю, когда их. Так что большая благодарность, надеюсь, что он у нас не последний, у нас будут какие-то еще темы, и мы обязательно соберемся. Угу. Тем в этой жизни рассматривать множество, особенно с таким интересным человеком, как вы, Елена. Благодарю, благодарю, благодарю. Все тогда... Ну что ж, друзья, да, давайте прощаться. Елене, большое спасибо, и вам всем пока. Пока-пока.